Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Мы представляем вам результаты тестирования и оптимизации еще одного советника под названием 4HBOX Breakout, торгующего на основе стратегии 4HBOX Breakout с сайта strategy4u.ru, где вы можете ознакомиться с более подробным описанием данной стратегии. Итак, давайте рассмотрим вкратце условия данной стратегии. Торговля ведется по валютной паре британский фунт японская иена на временном интервале 4 часа. После открытия новой торговой недели мы наблюдаем за первой 4-часовой свечой и на ее закрытии мы выделяем ценовой диапазон, то есть от максимума к минимуму, на основе которого и будем выставлять дальнейшие ордера. Итак, после того, как мы определили ценовой диапазон, мы выставляем выше границы данного диапазона на 8-10 пунктов ордер на покупку, то есть buy-stop и ниже. Минимальной цены данного диапазона, выставляем sell-стоп, то есть ордер на продажу с отступом все те же 8-10 пунктов. Стоп-лос устанавливается на противоположной стороне все с тем же отступом. Имеется три целевые уровня. Первый это размер данного ценового диапазона. Второй это два размера. И третий это три размера данного диапазона. То есть, если у нас диапазон составляет, как в данном случае, 43 пункта, после отступа 8-10 пунктов, это получается первая целевая точка на уровне 53 пунктов. Вот верхней границы. Как видите, первая целевая точка достигнута. Ну и так далее. В дальнейшем вторая цель будет на расстоянии плюс еще 43 пункта. И третья цель уже тоже плюс еще 43 пункта. В результате оптимизации мы выявили, что наилучшие показатели получаются при построении коробки ценовой не по Результатом первой 4-часовой свечи, а по результатам второй 4-часовой свечи. Давайте перестроим. Отступ же составил не 8-10 пунктов, а гораздо больше. Это по 4 знаку 30 пунктов. На первый взгляд звучит странно, однако данный параметр позволил нам не входить в разные сомнительные сделки и хорошо отфильтровал ложные пробои. Давайте отметим уровни. Ордеров. Итак, если у нас здесь цена 158,41, следовательно, входить мы будем по цене 158,71. Это на покупку и на продажу 158 16 157,86. Так, ордера установлены. На расстоянии 30 пунктов от границ коробки. Take profit, как мы и говорили, забираем на трех целевых уровнях. В данном советнике предусмотрено открытие одновременно. Трех ордеров у каждого свой целевой уровень. Итак, давайте посмотрим, если у нас размер коробки составляет в размере 26 пунктов. Следовательно, от точки заключения сделки. Первый ордер закрылся по тейк-профиту. Как видите, следующий уровень это 52 пункта. Второй ордер также закрывается по тейк-профиту. И третий ордер также закрывается с положительным результатом. Так как противоположный ордер мы не удаляли, как видите, после того, как отработали все три ордера, все три цели по предыдущим сделкам, цена развернулась и пошла вниз, и мы получили заключение сделки на продажу. И в этом случае также мы получили три положительных результата. Так, конечно, бывает не всегда, но довольно часто цели бывают достигнуты. Теперь давайте обратим внимание на параметры данного советника. Итак, как видите, мы можем выставлять определенный фиксированный лот, но мы этого не сделали, торговали динамичным лотом с риском 2%. Дельта – это у нас уровень установления пробойного ордера, так как у нас терминал пятизначный, у нас установлено не 30, а 300. Дельта лос это установление стоп-лосса ниже противоположной границы временного диапазона, также 30 пунктов, как видите, здесь у нас 300, все по той же причине. Hour Open означает, какую свечу следует брать за основание для выстраивания временного диапазона. Если мы установим число 0, то это будет после закрытия первой четырехчасовой свечи. При установке числа 4 мы будем брать в расчет вторую четырехчасовую свечу. С результатами тестирования данной стратегии вы можете ознакомиться на сайте стратегияфью.ру, а у меня на этом все. Спасибо за внимание. С вами был Сергей Гаспарян. До свидания.